Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, подписчики, знакомые и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас на улице практически лето, осталось буквально 15-20 дней. Ну и конечно же встает риторический вопрос, какой же травой скормить своих ушастых? Как вы видите, у меня здесь два примера. С левой стороны у меня свежескошенная, с правой стороны у меня здесь подвяленная. Знаете, как помню я свое детство, то всегда мои родители заставляли меня кушать все с хлебом. То есть кушай суп с хлебом. Он более полезнее и питательнее. То есть, смотрите, если для примера, то получается свежескошенная трава, это будет суп. А вот трава провяленная, это уже будет суп с хлебом. Ну и конечно, как вы должны уже понимать, что суп с хлебом, он намного сытней. То есть, если сравнивать траву, которая будет у нас свежескошенная или же провяленная, то получается, что провяленная трава у нас намного сытнее. Да, конечно же, наши ушастые, то есть питомцы, свежескошенную, свежескошенную траву кушают намного же охотнее и аппетитнее. Но, друзья, как вы все должны понимать, что не все, что вкусно, то полезно. Или же наоборот, не все, что невкусно, то не полезно. То есть, смотрите, конечно же, кушают они свежескошенную траву ну, намного же аппетитнее, охотнее. Сено они вообще сейчас не будут хотеть есть. Ну, а провяленную траву тоже кушают они, конечно, с неохотой. Но поверьте, по питательности, по свеже скошенная трава намного-намного уступает провяленной. Потому что объемы разные. Питательные вещества получаются одинаковые, но объемы разные. А еще и проблем с желудком у кроликов тоже будут, конечно же, разные. От свежескошенной травы, в которой до 90% вода, к сожалению, желудки у кроликов не очень к этому приспособлены. Да? которые корм такой ну, влажный. Кролики больше сухому корму ну, приспособлены и более его усваивают. А это у нас относится уже трава, которая уже имеет ну, энное количество провяленности. Вот и получается дилема. Вроде хочешь покормить их, чтобы им было вкусно, а вроде бы, чтобы они набирали вес и были здоровы. Друзья, я никого ничему не принуждаю, никого ничто, ну там, не заставляю делать. Я только все на своем примере и горьком опыте для вас все это рассказываю и стараюсь показать. Только вам принимать решение, какой травой вам кормить своих ушастых, провяленной или свежескошенной. Но я Допускаю мысли, что Вам немножко объяснил Ну и на примерах рассказал Всем огромное спасибо Оставайтесь серым кроликом Подписывайтесь на канал Ставьте свои оценки, пишите свои комментарии Всем пока, до новых встреч